Здравствуйте, в этом видео мы разберем работу индикатора Market Power, представленного в торгово-аналитической платформе ATAS. Данный индикатор позволяет строить сессионную дельту, а также дельту каждого бара на основе сделок заданного фильтра. Например, вы можете построить сессионную дельту только тех сделок, размер которых находится в интересующем нас диапазоне. То есть при расчете будут учитываться только сделки крупных игроков, или наоборот, сделки маленького размера. Следует отметить, что по умолчанию параметры фильтрации индикатора не установлены, поэтому после добавления индикатора на график, его необходимо настраивать под торгуемый вами инструмент и таймфрейм. Для добавления и настройки данного индикатора необходимо открыть окно настройки индикаторов. Для этого нажимаем на значок в верхней панели инструментов. Или это же окно можно открыть из контекстного меню и путем нажатия комбинации горячих клавиш «Ctrl-I». Здесь находим индикатор «Market Power». Находится он в группе «Order Flow». Для его добавления нажимаем два раза и видим, что в нижней части графика отобразился наш индикатор, который представлен в виде диаграммы. Давайте теперь подробнее рассмотрим настройки, которые мы можем применить к этому индикатору. Здесь представлено четыре раздела. Визуализация, легенда, настройки и фильтр объема. Рассмотрим все настройки по порядку. Первый раздел «Визуализация». Здесь мы можем настроить. Кумулятивное отображение. При включенной данной опции индикатор строится, исходя из данных сессионной дельты и имеет линейный вид. Если убрать здесь галочку, то индикатор будет строиться по показателям дельты каждого бара и отображаться в виде гистограммы. Здесь же мы можем включить либо отключить отображение линий High-Low, а также настроить отображение скользящей средней. Следующий раздел – легенда. В нем представлена одна настройка – это включение либо отключение отображения информации об индикаторе. Здесь отображается название индикатора, настройка фильтра и количество проторгованных лотов при заданных условиях. Далее идет раздел «Настройки». В этом разделе мы можем выставить период скользящий средний, настроить цветовое отображение линии индикатора, изменить цвет линий High и Low а также изменить цвет линии скользящей средней. Параметр ширина – это настройка ширины линии индикатора. И остался последний раздел настроек – фильтр. Здесь мы можем настроить фильтры по минимальным и максимальным объемам. Для этого в поля минимум и максимум необходимо ввести интересующий нас диапазон объемов. Для примера выставим значение от 1 до 10 контрактов. Теперь видим, что наш индикатор перестроился исходя из данных, которые мы задали. То есть теперь при расчете сессионной дельты учитываются только сделки, объем которых попал в заданный диапазон. Для более глубокого анализа рынка мы можем добавить еще один индикатор market power и выставить в нем другие настройки фильтрации. Например, добавим индикатор с фильтром от 50 до 200 контрактов. Теперь я растяну окна индикаторов для комфортного восприятия и мы наглядно можем видеть, как ведут себя участники рынка с разной степенью капитализации. На этом все. В будущих видео мы также рассмотрим и другие полезные индикаторы торгово-аналитической платформы АТАС.